Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Дорогие друзья, сегодня урок номер 111 и его тема «6 изменений с английскими словами». Итак, Какие же изменения могут происходить с английскими словами? Первое правило. Если мы к существительному, в единственном числе прибавим окончание s, мы получим множественное число. Например, книга e-book. Мои книги, my books, в конце мы добавляем s. Будет мои книги множественное число. Моя тарелка, допустим, my plate. Мои тарелки, my plates. В конце добавляем s. Кружка, a cup. Кружки, cups. Очень просто. Карандаш, a pencil карандаши pencils. Итак, второе правило изменения английских слов. Если мы глаголу в единственном числе в настоящем времени в утвердительном предложении прибавим окончание s, то получим, например, он любит, he likes, в конце s likes, он хочет, he wants, он хочет, он читает, he reads, он пишет, he writes, в данном случае, как мы скажем, жених целует свою невесту, Жених. The groom. Целовать to kiss. Но если в настоящем времени в утверждении, это уже утвердительное предложение, не отрицательное, не целует, а именно целует, значит прибавляем окончание, окончание S. Жених целует свою жен, э, невесту. The groom kisses. Видите, стрелочка на S. Прибавляется S. His свою bride невесту. The grown kisses his bride. Ничего сложного, как видите, нет. Это второе правило изменения английских слов. Утвержение, настоящее время, время э, в единственном числе. Он любит, он хочет, он читает, он пишет или она любит, она читает, она пишет. Везде добавляется глагол окончания с. Третье правило. Говорит о принадлежности. Например, мы часто говорим «Книга моей сестры», «Портфель моего дяди», «Магазин моего приятеля», Значит, документ моего сына и так далее. Можно говорить много примеров о принадлежности. В данном случае, третье правило, принадлежность плюс S. Что это значит? Как мы скажем, это машина моего брата? Предложение строится в английском языке совершенно по-другому. Моего брата машина. По-русски мы говорим «это машина моего брата». По-английски необходимо начинать. «Моего брата» – «my brother», добавляем «s». Это говорит о принадлежности. Стрелочка, видите, показывает. «My brother's car» – «моего брата машина». «Моего брата автомобиль». «My brother's car» – «в конце «s» говорит о принадлежности. Как скажем, моей матери машина или это машина моей матери, мой мазе с к. Моей матери машина. Вот и все. Ничего сложного нет. Следующее изменение, которые происходят с английскими словами. Четвертое правило. Если к любому глаголу в английском предложении прибавить окончание ing мы получим существительные. Например, плавание, плавать как будет по-английски, то swim плавать, а плавание будет swimming. Как мы получили плавание? Путем прибавления окончания инговой формы ing swimming плавание. Например, э, рисовать как будет? To paint. To paint, рисовать. А рисование? Painting. Painting. Ну, допустим, э, еще какое слово возьмем? Shopping. Покупки. Shopping. Покупки. Еще какое-нибудь слово возьмем. Э, э, бегать как. To run, а как будет бегание? По-русски оно как-то не звучит бегание. Но это то, что нужно в английском. Running. Туран. Run, бегать. Running. Бегание. Вот и все. Если читать будет. Read, то чтение как будет? Правильно. Reading. Reading. Читать. Турит. Read, чтение. Reading. Итак, путем прибавления окончание ING можно получить существительные. Пятое правило изменения английских слов. Еще раз э, прибавление к любому глаголу ING мы получим депричастие. Если мы говорили, что плавание SWIMMING SWIMMING это все правильно Ту swim – плавать плавание – свиминг но чтобы получить причастие, можно сказать свиминг и подразумевать что это плавающий плавающий предмет плавающий ребенок понимаете, да? то есть это слово свиминг может выступать одновременно как существительное плавание, а может как деепричастие swimming плавающий. Дальше вот, например, цветущая яблоня цветущая яблоня как мы скажем Эблуминг. окончание ing это деепричастие цветущая Эблуминг. blooming apple tree. цветущая яблоня Путем прибавления INK мы получаем цветущий, растущий, там бегающий, прыгающий, читающий и так далее. A blooming apple 3. Цветущая яблоня. Шестое правило. Изменение английских слов. Если мы к правильному глаголу, к правильному глаголу прибавим окончание -и-ди, то этот глагол будет в прошедшем времени. Например, работать как бы to work. Ходить как? To walk. Пешком имеется в виду. Вот. Или, значит, смотреть to look. Тоже это все глаголы правильные как мы скажем, смотрела или он смотрел в прошедшем времени? Путем прибавления окончания id. Она смотрела. She looked. Смотреть to look. А она смотрела. She looked. В конце добавляем глагола look. Добавляем окончание id. Она смотрела. She looked. Она смотрела. Он смотрел. He looked. Это глаголы правильные. Всегда надо помнить, что если глагол правильный, в прошедшем времени добавляется окончание "-иди". То есть любой глагол, который правильный, мы добавляем к нему окончание "-иди". И так мы по этому глаголу, по окончанию, увидим, что это прошедшая форма. Она смотрела, она читала, она работала. Это все правильные глаголы. А как узнать глагол, правильный или неправильный? Да просто-напросто в любом учебнике старших классов по английскому языку есть таблица неправильных глаголов. И если этого глагола там нет, то значит он правильный. Смело добавляйте окончание «иди». А если он неправильный, то в прошедшем времени берите вторую форму. Вторую форму – это вторая колонна. И третья форма это идея причастия Это когда используется Все в перфектном времени. Там необходима третья форма Давайте разберем еще На таком примере Вчера бабочка ползала на моих пальцах Кроул ползать To crawl ползать Кроулит ползала Видите Кроулит ползала It, Вчера как будет? Yesterday. Бабочка. A butterfly. Butterfly. Crawl it. Crawl Ползала. On my fingers. На моих пальцах. В данном случае слова меняются. Crawl it прошедшее время добавляем окончание id и путем добавления окончания s s здесь мы получаем множественное число палец finger а на пальцах по пальцам ползала бабочка fingers fingers дорогие